Слышу с мини доктор? Там у них интересненькая тема нарисовывается. Про какой-то волшебный лес. Смотрите сами. Ребята, подписывайтесь на самый классный канал. И не забывайте нажимать на колокольчик. Ну что, девочки-спотсминочки. А вы слышали такую зудкую историю про спортивное привидение? Ой, нет, не слышали. Тогда слушайте. Это привидение очень любило играть в бейсбол. Да, да, да, именно бейсбол. Вот это поведение котоев. А, а дальше что было дальше-то? Эй, слыши, спортивная, ты что вообще не страшно, что ли? Mm, зудка! низутка интересно. Тогда слушайте, слушайте девчонки. Так музыка моя. Опять... Очень старинное волшебное зеркало Через которое можно попасть Очень красивый волшебный лес И никакой не дынусь, и, понятно? И не страшный и не и Там нету никаких монстров Там очень красиво да -да. И там время от времени появляется Сары Лол С большими сестричками Сары угу. с большими сестричками О, Мне же нужна большая сестричка а, -а, -а, а можно я с вами пойду Ты хочешь с нами пойти в волшебный лес и увидеть, кто-то найдет свою сестренку? А? Да, хочешь? А, тогда не забудь подписаться на канал Тойсен Долс. А еще, а, да, а еще вы знали, у канала есть своя страничка в Инстаграм. Туда тоже можешь подписаться, там тоже очень интересные фоточки и видео. Ну все, вот и решили, нам все вместе пойдем. О, Петинка, Панки, смотрите. волшебное зеркало, через которое мы попадаем. Волшебный лес! Вы представляете? Это же целое волшебство! Да-да! А не доктор сказала бы, что волшебства не бывает! Это все наука! Итак, девочки, провожу вам инструктаж! Вот так вот сейчас подходим по очереди к зеркальцу, не боимся, все будет хорошо, я обещаю, мы заходим не первый раз, и оно делает вот так и мы оказываемся в волшебном лесу! Смотрите сами! Ой, девочки, а, а что-то я боюсь. А я не боюсь, и пойду первая. Не бойся, Цветочек, мы с тобой вместе пойдем. Хоть одна из нас посетили найти свою старшую сестричку! Я должна это надеюсь. Привет, мои хорошие! Смотрите, у нас сегодня опять шарик Лол Конфетти Пап третьей серии второй волны! Ну что ж, посмотрим, может быть, кому-то из наших малышек повезет найти в этом шарике свою старшую сестренку! Это мы сейчас узнаем! Давайте открывать! Ну, где это моя подсказочка? Ну-ка, ну-ка... Смотрите, это из клуба пижамная вечеринка. А ну-ка, куколки, кто у нас здесь из пижамной вечеринки? Я, я, я, я из пижамной вечеринки. Ой, извини, пожалуйста. Еба, я, я, я, Поехали дальше. Теперь второй слой. И. А у нас здесь розовый шарик. И наклеечки. Вот они. И. Ну что ж, а у нас остался последний слой! И мы разгадаем нашу разгадку и видим, повезло кому-то из наших девочек или нет! Опа! Ой, смотрите, какая кошечка хорошенькая, такая милая! Классно! Это убираем, это тоже убираем... И наш первый аксессуар! «Кручу-верчу, найти старшую сестру хочу!» И давайте откроем этот. Здесь сразу и ленточка. Поехали. И вау, мне такие еще не попадались. А какие классные, смотрите, какие розовенькие. А, это шлепки с зайчиками видите? И розовые носочки. Ой, какая милота. А, ха, классные. Такие два зайчика. И следующий аксессуар мне уже не терпится. И я очень надеюсь, что это та куколка, о которой я думаю. Ребята, как вы думаете, какая куколка попадется? Сейчас мы это узнаем наверняка по следующей нашей... Не подсказке, а по следующему аксессуару. И... та -дам! Да, да, да! А -а -а, у нас совпало, у нас совпала семья. Я уже знаю, кто это. А -а -а, класс, круто, мега, супер круто. Давайте поехали дальше. Это, это, это. Ну вот, дотомойся. И наш следующий аксессуар. Конечно же, конечно же! Это старшая сестричка нашей девочки Сплюшки! Нашей Бэби Сплюшки! Ха, круто! Ура, ура, это моя сестренка! Ура, не круто! Ух ты, Сплюшка, я тебя поздравляю! Это же твоя старшая сестра! Это супер-мега-круто! Спасибо, Светотик! Я думаю, что в следующий раз и ты найдешь свою сестренку! Вы все найдете своих сестренок! Видите? Вот ее это платьишко, такое черного цвета, а здесь у нас скелетик нарисованный. А класс! У нас совпала еще одна семья. Вот, есть. И это бутылочка. Ой, какая она розовая, нежно-розовая. Здесь нарисована кошка. Мне почему-то эта бутылочка напоминает такой вот пакет молока. Честно. Итак, сейчас будет мега большой бугады-багати-бум! А -а -а. а, есть! А -а -а. Наши конфетюшки! И теперь у нас осталась еще сама куколка. Давайте ее скорее освободим! Вот она наша красотка! У нее ярко-синие волосы и еще ярче глаза. Ой, какая красота! Мне очень нравится. Давайте ее оденем и пусть она наконец-то встретится со своей младшей сестренкой.